Привет, YouTube! Краткий обзор о браслете для выживания. Браслетик сплетен из паракорда 550. Такой вот защитный цвет. Полностью ручная работа. Вместо узелка для того, чтобы фиксировать браслет на руке, колышек из березы, немножко обугленный, браслет быстро расплетается вынимается колышек вот здесь вот запаяны веревочка с одной стороны со второй их надо вытащить, растянуть в разные стороны держите за веревочку держите сам браслет тянете на себя и он полностью расплетается общая длина веревки по браслету а точнее паракорда извиняюсь чуть более четырех с половиной метров детально про браслеты я рассказывать не буду это видеообзор не о истории паракорда и браслета выживания поэтому В принципе, на этом все. Очень интересный браслет. Всего доброго. Пока-пока.